Японские читатели Traffic News призвали не сравнивать уникальный Ту-144 с Конкордом. По мнению читателей, самолеты имеют существенные различия между собой. На сегодняшний день только два коммерческих авиалайнера смогли превысить скорость звука во время горизонтального полета. При этом советский Ту-144 стал самым первым сверхзвуковым самолетом. Более того, за период своего существования он установил ряд мировых рекордов, опередив зарубежный аналог. Как пишут авторы статьи, основное отличие Ту-144 от «Конкорда» заключается в том, что он имеет складывающиеся передние крылья канарды, которые расположены по обе стороны носа для более эффективного вертикального маневрирования. Они раскрывались только во время взлета и посадки, являясь главной особенностью советского авиалайнера. Спустя некоторое время после вывода из эксплуатации Ту-144 был несколько изменен, когда попал в распоряжение НАСА. Однако позже проект был свернут из-за отсутствия финансирования. Читатели издания заметили, что несмотря на частое сравнение Ту-144 с «Конкордом», советская разработка была совершенно не похожа на западный аналог. По мнению японцев, советский гиперзвуковой авиалайнер обладал более практичными техническими характеристиками. Ту-144 называли «Конкордский», но технически это был совершенно другой самолет. Единственное, что было одинаковым, это концепция сверхзвукового авиалайнера КИКС. Канарды Ту-144 используются только для взлета и посадки, а во время полета складываются обратно в фюзеляж. Российские, советские, самолеты примечательны тем, что имеют механизмы, которые выдвигаться только при использовании и складываться, когда они не нужны Ту-144 не имеет ничего общего с Конкордом. Это совершенно другой самолет.